Приветствую всех инвесторов и всех тех, кто только начинает двигаться в данном направлении. Меня зовут Андрей, мне 25 лет, по своей профессии я врач-стоматолог, я активно развиваюсь в своей сфере деятельности. Помимо основного своего рода деятельности, я также занимаюсь бизнесом в сфере продаж живых на ели с доставкой на дом занимаюсь уже этим бизнесом 4 года до знакомства с Максимом Петровым о инвестициях я лишь знал то что это очень сложно и это для избранных для людей с большим достатком для людей с огромными капиталами то есть я также как и большинство нашего населения нашей страны Имел, имел определенные стереотипы в этой области. Тема инвестирования меня на самом деле достаточно давно заинтересовала, еще тогда, когда я начал зарабатывать свои первые деньги в 16 лет. Начал формировать свой капитал уже с 15-16 лет и, соответственно, думал, куда же можно вложить деньги, как можно сделать так, чтобы приумножить свой капитал. В итоге, к сожалению, в силу своей, скажем так, неопытности я нарвался на хайпы, да, то есть попал в такую ловушку, когда предлагали сверхдоходные инструменты. Участвовал в двух хайпах и, соответственно, потерял на них примерно одну треть своего капитала в размере 300 тысяч рублей. Для меня это была достаточно большая потеря, большой, скажем так, психологический удар. Но прошло время определенное, и, соответственно, я понял, что нужно двигаться дальше, нужно искать все-таки инструменты, учиться инвестировать, и начал искать информацию, как и все, на Ютубе. Начал смотреть каналы различных блогеров, кураторов. Ну, соответственно, большую часть видео, большая часть видео были, была связана с инвестированием в криптовалюту. Так как я уже побывал, скажем так, в хайпах определенных, я для себя взял вывода о том, что криптовалюта это тоже определенный хайп. И, естественно, не стал туда вкладывать свои деньги. Деньги у меня лежали на банковском депозите. Где-то в 2014-2015 году еще была достаточно приемлемая процентная ставка по банковским депозитам. Достаточно неплохая, доходила и до 18%. Но я думаю, что вы все помните. Но в настоящее время процентная ставка практически не перекрывает уровень инфляции и остро стал вопрос, что же делать с капиталом с накопленным. Как я уже говорил, начал искать информацию, наткнулся на случайно нашел Максима Темченко, начал смотреть его видео какую-то полезную информацию для себя вынес, даже больше, наверное, мотивационного характера. Начал читать книгу Наполеона Хилла Думая и богатей». И потом один прекрасный день, опять же, случайно нашел канал Максима Петрова. Начал смотреть его ролики, проанализировав, просмотрев все его ролики в течение двух недель. Я сделал выводы о том, что человек действительно мастер, скажем так, в этой отрасли, настоящий эксперт. И даже те бесплатные прогнозы по валютам, по фондовому рынку, они сбылись. И на самом деле это стало одним из ключевых факторов. Да? То есть, в принципе, сомнения практически у меня отпали в том, что нужно сотрудничать с максимумом. В итоге поступило предложение пройти курс, пройти точнее сначала, два курса. Сначала первый курс ⁇ это погружение в правильное инвестирование, и затем курс, экспресс-курс начинающего инвестора. Я прошел эти, оба эти курса. Во время прохождения все оставшиеся сомнения они у меня полностью отпали ту цену, что я заплатил, и ту ценность, что я получил. Но на самом деле я могу сказать так, что курс, курсы должны стоить по-хорошему на 200-300% дороже, потому что ценность они несут в себе очень большую. Почему я выбрал Максима Петрова, да, все-таки? Ну, Максим, помимо того, что очень грамотно, очень емко, и очень доступно рассказывает про инвестиции, он еще и рассказывает что-то больше, чем инвестиции, он рассказывает и про семейный капитал, и про интеллектуальный капитал, и, соответственно, переворачивает мышление на 360 градусов, ломает определенные стереотипы. Также понравилась мотивационная часть при прохождении экспресс-курса начинающего инвестора, в частности, то, что после каждого занятия проводились домашние, давались домашние задания, и при их невыполнении тебя просто не допускали на следующий этап, на следующий урок. Какие результаты на сегодняшний день? На сегодняшний день я смог полностью закрыть все скажем так, свои, закрыть свою финансовую безопасность полностью. Я смог сформировать свой личный финансовый план, смог сформировать свой портфель инвестиционный. Я после курсов вступил в клуб инвесторов, платиновую группу. Вот сейчас у нас... В ближайшее время будет съезд инвесторов, закрытый съезд инвесторов в Москве. Я очень хочу туда попасть. Вот. Очень хочу двигаться в заданном направлении Максимом. Очень хочу являться частью команды Max Capital. Кому я могу порекомендовать? обратиться к Максиму Петрову и к Max Capital как, как эксперту по инвестированию. На самом деле, не всем э, не рекомендую тем, кто хочет как-то наживиться, как-то получить э, сверхприбыль за один день, э, урвать что-то. На самом деле, э, тут у нас более, скажем так, масштабное понимание представление о инвестировании, поэтому кто хочет разобраться в инвестициях, кто хочет получить грамотную консультацию и кто хочет попасть в вот эту среду таких же людей, как вы, таких же заряженных и нацеленных на результат, вам, конечно же, сюда. Хочу очень поблагодарить Максима Петрова за проделанную работу, хочу поблагодарить команду MaxCapital за то, что они всегда отвечали на мои вопросы, всегда были лояльны ко мне. Вот, и, соответственно, всем, всем большое спасибо.